Привет всем хорошим, нормальным и адекватным людям! С вами снова Соня, и это вторая часть обзора поместья «Черный дракон». На этот раз вы сможете рассмотреть катакомбы, которые находятся под этим поместьем. Тем, кто не смотрел мое предыдущее видео, в котором было показано их строительство, я расскажу о том, что находится в этих подземельях. Катакомбы занимают три этажа. Попасть на самый верхний этаж можно из подвала, спустившись по лестнице или на лифте который представляет из себя колодец, внутри которого на цепях подвешена клетка. На этом этаже есть две комнаты и несколько коридоров и проходных помещений. Одна из комнат является святилищем. Там есть кафедра и пьедесталы, на которых лежат книги. Перед ними рядами стоят скамьи. За ними находится алтарь, на который положена светящаяся сфера. В этой комнате есть окна через которые можно увидеть пропасть и скалы, поднимающиеся из нее. Во второй комнате находится лифт, на котором можно подняться наверх или спуститься на второй уровень катакомб. На втором уровне много комнат и залов. Все помещения, кроме одного, идут друг за другом и образуют кольцо. Первое место, куда можно попасть, это мост, проходящий над пропастью. С его правого края находится площадка, на которой опускается клетка лифта. На дальней стороне моста есть проход в парадную залу. Там поставлен трон, на котором сидит скелет гиганта. Перед ним постамент со светящейся сферой. Также в зале есть огромная статуя и гробницы. Дальше находится небольшая комната, где стоит пьедестал со статуей. А с противоположной стороны находится неф, где тоже находится гробница. Следующая комната – комната с головоломкой. В ее центре установлена статуя. По двум сторонам комнаты стоят массивные колонны с цепями. К цепям прикреплены капсулы, в одной из которых положены ключи. В следующей комнате находится бассейн с фонтаном. За фонтаном есть водопад и зеркало. Также по двум сторонам от бассейна поставлены две колонны с отверстиями, которые нужно исследовать. Дальше идет проходная комната. Она замыкает круг. Через нее можно попасть на противоположную сторону моста или пройти в следующую комнату. Последний зал – это одно большое помещение, разделенное перегородками на множество маленьких комнат, соединенных дверями. В комнатах находятся гробницы, стойки с оружием, рыцарские доспехи, старинные книги и разные артефакты. На последнем, в самом нижнем этаже, находится пропасть, глубину которой уходят скалы и колонны. А сейчас я хочу пожелать вам приятного просмотра. Если вам понравится это видео, делитесь им с друзьями и ставьте лайки.